Добрый день дорогие друзья. У нас ноябрь на носу. Сегодняшнее видео. В принципе, пчеловоды уже все сезон закончили. Все, как говорится, отдыхают. А я, как помните, поймал на балконе здесь ну бабочку восковой море. Вот кажется, вредитель пакость такая, вредитель пчел, вот. семьи даже бывает погибает. Ну, вот что за месяц, я ссылочку оставлю внизу, как я ее нашел, за месяц здесь уже размножилось, вот уже личинки появились, тут бабочки летают, мне порекомендовали Сделать в контейнере, чтобы контейнер был заполнен ну, практически полностью старыми сотами, вот, с пергой, с воском. Тут ну, все тут на свете старые соты я вот привез вот, метку, где-то немножко чуть-чуть. Ну, а так я кормлю их забросом. Сейчас я вот пока режу эти соты. Я расскажу про эту удивительную эту бабочку, то, что происходило на моих глазах. Такие чудеса, И после чего ну, сам стал есть, пить настойки из осковой моли. И, в принципе, чувствую. Самочувствие намного лучше, нету осенних вот этих депрессий, как говорится. Что я хотел рассказать? Случай у меня был очень интересный в жизни. Мой учитель, сельхоз, уже ему уже 70 лет. Он схватил два инфаркта. Он схватил два инфаркта и приводит ему друзья настойку восковой моли. Сам он пчеловод. Сам пчеловод потомственный. Всю жизнь держит пчел. Сейчас у него под 70 семей. Молодец дед. Так вот и он когда схватил второй инфаркт как вы знаете это недок есть немножко это разрыв сердечной мышцы ну повреждение сердечной мышцы самое удивительное то что сердечная мышца у него была разорвана в одном и том же месте как уже потом узнали Мы, он когда восстановился едет в кардиологический центр новый кардиологический центр построили он едет на обследование приехал прошел у марта я вместе с ним вот, и стоим мы в коридоре здесь супруга стоит его выходит врач заключением МРТ. И говорит, а где говорит покойник-то? Я не могу понять, что за какой покойник. А, учитель стоит и смеется. И говорит, да нет, говорит, я говорит, еще не собираюсь пока. Никуда. Говорит, слушай, говорит, я говорит. И врач рассказывает. Говорит, я. Первый раз встречаю подобное, чтобы было два инфаркта и чтобы в одном месте были разрывы. Но самое интересное не это. Самое интересное то, что врач сказал, что рубцы полностью зажили. Все, практически не осталось шрама вот какое-то чудесное чудесная бабочка вот и сейчас дай слава богу дедушка бегает с пчелками развлекается вот. еще хотел сказать? Ну, конечно, безусловно, этот продукт был уже исследован, исследован еще Мечниковым. При, он лечил туберкулез открытой формы, московой морю. Что-то я много уже здесь напихал. Ладно, вот так вот оставим и конечно очень хорошо помогает нормализует давление но очень осторожно нужно как-то найти свою дозу та которая не повышает давление хотя давление она нормализует вот. Сейчас я их тут еще забрусом кормлю. Пусть все это съедят. А, и хранится, ребята, она у меня. Хранится она у меня около батареи. Я ее ставлю. Запах, конечно, замечательный. Так, как мне сейчас их пересаживать будет? Тут это очень любопытно. Так, наверное, стряхнуть и потихонечку ложкой что ли пересаживать. Крышку я подготовил с мелкой сеткой. Крышечка такая с мелкой сеткой, в принципе, подготовил, закроется, и нормально. Сейчас лишь бы не полетят, то полетят. Ну вот, наверное, так. И что у нас? Тут получилось. Ну мы сейчас посмотрим, откроем. Надеюсь, что они не особо летят. Бабочка одна уже там. Вот она. Вот она. Так. И все вот это хозяйство. Даже сейчас я им еще заборца добавлю. Бабочки есть. обычно но они. Вот они. Все, хозяйство. Говорят, нужно, чтобы посуда была побольше. Да. О, полетели, полетели. Полетели. Сейчас вас собирать буду. Вон тут. Ну-ка иди туда. Ну уже бабочек много. Бабочка, говорят, что откладывает за свою жизнь довольно-таки короткую 12, 18 тысяч 18 личинок. Вот. Наверное, вот так немножко на свинячил. сейчас буду убирать здесь посмотрим насколько им этого хозяйства хватит сейчас я еще где-то забрус есть я вам еще забрус положу сверху чтобы вы хорошо питались вот так вот думаю пока что вам хватит Ребята, только я вот Алла полетела. Только я вот не знаю. Нужна ли им вода. Ну и все, наверное, закрываю. И будем наблюдать. Я специально взял. Специально взял прозрачное ведро чтобы наблюдать и смотреть, как будет идти процесс. Ну и а теперь поставлю батареи. Здесь сейчас подставочку небольшую вот, а вот это наверное ведро даже из под моря возьму тут даже личинки вот еще есть. Сейчас запихну. Вот куколка какая. Так, и поставлю это все на подставку около батареи, пусть они питаются и стоят вот здесь вот.